КФУ получил первый зарубежный патент в области фармацевтики. Патент на инновационное лекарственное средство, пройдя предварительную международную экспертизу и экспертизу Американского патентного ведомства, начал действовать на территории США. Самое эффективное и безопасное на сегодняшний день противовоспалительное средство для лечения артритов, и артрозов — передофин, создано учеными Казанского федерального университета совместно с АОТАХИМ ФАРМ препараты в рамках федеральной целевой программы Фарма 2020. Это очень интересный препарат разработки ноцфармацевтики Казанского федерального университета. Это противовоспалительный препарат. Но Если говорить более конкретно, это препарат для лечения тяжелых хронических заболеваний опорно-двигательной системы, для лечения артритов, артрозов, то есть тяжелых заболеваний, которые в настоящее время но ну, практически не лечится. Препарат позволяет практически полностью подавлять даже тяжелые хронические формы воспалений. Изобретение обладает высокой противовоспалительной, обезболивающей и жаропонижающей активностью. Как показали исследования на животных, созданное средство обладает наибольшей эффективностью и безопасностью среди всех нестероидных противовоспалительных препаратов, представленных на мировом фармацевтическом рынке. Надо сказать, что этот проект мы ведем уже более 10 лет. К настоящему времени мы успешно завершили фазу исследовательскую, то есть фаза, на которой было приоритизировано соединение лидер, собственно говоря, вот это соединение, которое мы с тех пор вот и исследуем. После этого мы провели примерно три года, мы занимались доклиническими официальными исследованиями. В настоящее время мы вплотную подошли уже к клинической фазе исследований. Для этого мы сейчас сделали компанию специальную проектную, в Сколково. успешно прошли все этапы экспертизы. Проект получил высокую экспертную оценку как российских, так и зарубежных специалистов. Планируется, что инновационный препарат выйдет на российский рынок в 2023 году. Валерия Муратова, Универньюз.